Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня у нас распаковка шаров Лол. Мне снова пришли китайские подделки и сейчас мы с вами их откроем. Ссылки на данные шары Лол в описании под видео. Обязательно загляните, я там очень часто заказываю всякие интересные китайские штучки и игрушки. Всем советую. И давайте же будем открывать их по порядку. Первый, второй, третий. Отложим наши два шарика в сторону и начнем открывать первый шарик не такие маленькие и кстати стоит достаточно недорого вот так вот выглядит наш шарик открываем здесь все у нас без бумажек по простому сумочка куколка и еще здесь у нас кружечка вот такая вот. Так, это у нас для кружечки. Наверное, я так думаю, крышечка. Вот такая вот интересная маленькая кружечка. И вот такая вот куколка. И такие глазки красивые. Очень красивая куколка. Давайте откроем с вами второй шарик и посмотрим, что у нас там внутри. Так он у нас шарик. Открываем. Так. У нас здесь вот такая вот красивая сумочка попадается. Куколка. И кружечка для куколки. И давайте же откроем наш Третий шарик лу Такой шарик. Так, здесь у нас сумочка, похожая на первую. Дальше у нас куколка. Вау, смотрите, какая красивая. Очень красивая куколка и две кружечки нам положили с разными крышечками такая кружечка и вот такая кружечка здесь вот такие вот куколки у меня получились из этих трех шариков. Если вам нравятся мои распаковки куколок Лоу, обязательно ставьте пальчики вверх. И тогда я буду заказывать еще шарики и показывать вам. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Встретимся в следующем видео. Всем пока!